Рост, с бабушкой. Бабушке рост 160 сантиметров. Такая бабушка и верзила, да? вот, он такой застенчивый, как э, очень многие очень большие люди, да. Вот он пришел, они тихо сели и бабушка мне сказала. Это в нижнем Новгороде было. Она мне сказала. Знаете, у нас страшная проблема, у нас катастрофа. Я говорю, а в чем дело? Знаете, у моего внука нога 54 размера. Нога. Это, это... Вот такая нога. Вот. Понятно, да? Вот такая нога. Вот. И у нас в России... Не шьют. Не просто не шьют. Колодок таких нет. Конечно же, не шьют ничего вообще. Но у нас колодок таких нет. Замечу, это не размер одежды, это размер ботинок. 54, да. Ну, у меня для сравнения 42. А 42, у меня 44, неважно. Есть, есть 47. Да, то есть мы можем ходить на лыжную прогулку. Да, 54. он пришел при этом в ботинках. Они были так, разрезанными. Понятно, да? Но носок, склина, да? Носок с одной ботинки, с другой, здесь сшито. Ну, кошмар, катастрофа. Вот, я стал заниматься, я обзвонил там, фабрики, заводы, и попросил их ответ. нет, мы не можем. И вы, вот, это вот к вопросу о российском товаропроизводителе. Привезли сейчас... из Америки в чемодане? Нет. Я обратился к своему знакомому бизнесмену, Олегу Кондрашову. Он ä, торгует спортивной обувью. Поскольку это беспрецедентный в мире случай, который у меня на приеме произошел, вот, я, конечно же, вам помогу. И э, фирма сейчас нам делает целый ящик этих ботинок. Короче говоря, это будет как целая рекламная компания. Ну при приятно, вот, что хоть парень... Второй, второе, второе тоже на том же приеме, я просто вспоминаю прием. Ко мне обратились четверо слепых, молодых людей, членов Союза правых сил, которые решили заняться бизнесом. Они, вы знаете, очень многие слепые, у них очень чувствительные пальцы. Да. Вот. И они хотят открыть частный массажный кабинет. Система принята практически во всем мире. Во всем мире, да. И они меня попросили помочь их с повещением и э, найти микрокредит. Им нужно всего 1000 долларов был кредит. Почему они отдавали деньги? Вот. И, конечно, я им помог. Ну, то есть прием это святое дело. Борис Ильич, а не хочется сделать свою телевизионную передачу, построенную на живом прямом общении с избирателями? Мне кажется, у вас бы хорошо получилось. Это типа спросить у Немцова, да? Ну, только лишится он как бы уходил от вопроса. Спросите меня, вы знаете, я предпочитаю все-таки личное общение. Вот. А, потому что через камеру общения это всегда, это всегда возможность а, отвертеться, на самом деле. Борис Афимович, следующие президентские выборы, может, пора попробовать взять быка за рога? Владимир, я вот вам э, объяснял долго, какова технология, на мой взгляд, должна быть в 2004 году. Ну, естественно. То есть там праймерис есть... должна быть. Конечно. Да? то есть вы пойдете на праймерис? Если будет вся эта история угу. утверждена, потому что это пока позиция только для обсуждения, это такая дискуссия, да? Если будет утверждена, то почему нет? Можно пойти. Это, кстати, э, привлекает вообще людей к политическому процессу, что крайне важно. Дело угу. в том, что у нас чем умнее человек, тем он зачастую аполитичнее. Так часто бывает, знаете. Вот. В том числе и среди телеведущих такое наблюдается. Так вот, я должен вам сказать, что э, с этим надо заканчивать. Потому что мы здесь и умрем в нашей стране. Не только родились, но и умрем. А хоть скоро так, то надо хоть что-то, если можешь сделать, надо делать. У меня в гостях был Борис Ефимович Немцов, человек, о котором много врут, которому много завидуют, но с которым, на самом деле, всегда очень приятно общаться. Надеюсь, не в последний раз Борис Симович приходил. Так что, пожалуйста, да, как все настроение, заходи. Хорошо, приду. В свою бытность я работал проводником вагонов зарубежного сообщения. Каждый вторник, среду и четверг с 8 до 11 утра на частоте 100,1 фм на серебряном дожде слушается мою утреннюю программу «Соловьиные трели».